Для приготовления кексов нам понадобится 320 мл кефира, 120 мл растительного масла, 3 куриных яйца, 300 грамм муки, пол чайной ложки соды, 200 грамм сахара, щепотка соли, ароматизатор можно пропустить и клюква 1 стакан. Я разбиваю три куриных яйца, добавляю соль, сахар и все перемешиваю. Смешиваю просто венчиком для того, чтобы смесь стала однородной. Добавляю пару капель ароматизатора. У меня это сливочный. Можно добавить сюда еще корицу, будет также вкусно. Для удобства сразу ставлю емкость для смешивания на весы и жидкие ингредиенты буду отмерять прямо так. Отмеряю растительное масло и следом добавляю кефир. Добавляю в кефир соду и смешиваю до однородного состояния. Теперь добавляю пшеничную муку, предварительно ее просеивая. И опять смешиваю до однородного состояния. Вот такое по консистенции должно получиться тесто. И можно на этом этапе добавить клюкву сразу в тесто и все перемешать, но я захотела, чтобы у меня в каждом кексике было приблизительно равное количество клюквы, а то знаете, бывает, ну в каком-то есть, в каком-то нету, поэтому добавила сразу в каждую формочку. И теперь формочки заполняю тестом приблизительно на две трети, так как кексы еще в процессе выпечки вырастут. И у меня получилось, что формочек оказалось не очень много, осталось еще тесто. Я решила испечь еще один такой средний кекс. И украсила его сверху миндальными лепестками. Выпекать буду в предварительно разогретой до 180 градусов духовку приблизительно 20 минут. Готовность проверяется деревянной палочкой, она должна быть сухой. При необходимости время корректируйте. Вот такие красавцы кексы в итоге у меня получились, готовится очень просто, готовится очень легко, попробуйте, я уверена вам понравится, ну а теперь желаю вам и вашим близким всего только самого хорошего, самое главное будьте здоровы, ну а мы увидимся с вами совсем скоро, всем пока-пока!